Я нечаянно развалил домик Пина. Помоги мне его починить, пожалуйста. Мы спрячемся, а ты нас найдешь. Ну-ка, закрой глаза и не подглядывай. Раз, два, три, четыре, пять. Начинай нас всех искать. Ре. Ми. Фа. Соль. Я. Си. Повторяй за мной. Влево, вправо. Раз, два, три, четыре это не тот мячик